К третьему столу приглашается Вячеслав Клобач, Николай В Шестой приглашается в субботе на Сидорова. Через несколько минут за вторым столом начнется борьба среди юношей 98-2000 го года рождения, весевая категория до 70 килограмм. Шестой стол судьи, пожалуйста. Свободные судьи. За второй столом начинается борьба среди юношей 98-го 20 -го года рождения. Лисовая категория до 70 килограмм к второму столу приглашается Сергей Вакаренко, Артур Кимирханов. К шестому столу готовится Роман Вороевская. К четвертому готовится Ибрагимов Истюжанин. К третьему столу приглашается Денис Макаров, Вячеслав Словач. Полуфинал.